Вот что это за сквер. В -го года немецко-фреская авиация подвергла ангельскую ландировку. Северу Победу, дружники тыла, на месте пожарища заложили этот сквер в 1943 году. Вот этот сквер, скорее всего. Сквер Победы. Можете нажать на паузу и прочитать. Какой интересный памятник. Женщина с иконы Казанской Божией Матери Из двумя детьми, жителем военного Архангельска 41-45. Очень здорово. Еще не немного истории. Не знаю, как... Есть, как... Есть, она не Пушка. еще немного истории если кто вам интересно можно нажать на паузу и прочитать Это трудовой подвиг Архангельск. годы войны город славы еще немного истории город госпиталей фотографии древние старые проезд тогда в сорок правого года 25 тысяч тонн круздаль 25 петон тонн знаешь, yeah, что